Всем здорово! и в предыдущем ролике на фарсе я слил лям. Лям, на! просто где он, блядь? Лям, сука. Огромное, кстати, всем спасибо за поддержку, кто комменты писал. Ну, реально, вы крутые, мне было приятно, что вы такую поддержку оказали. Кстати, сегодня мы будем пробовать подняться с нуля, я вам покажу кое-что интересное. Ну, в ролике по форсу. и сейчас кое-что покажу. Вы, если что, не пугайтесь, если на... Так, если на заднем фоне начнет появляться вот такой вот атрибут. Мне это одолжили для записи ролика, типа антуражненько, а чё нет Короче, сегодня мы будем смотреть шансы на аккаунте после слива миллиона рублей Как минимум мне это интересно, это вообще без какого-либо депа, а чисто с бонусных поинтов Посмотрим, что из этого получится, поддержите лайком, огромное вам за это, спасибо, Человедовская Приятного просмотра и полетели! Ребята. Ролик роликом, но я никогда никого не призывал и не призываю открывать кейсы. Многие пишут, что реклама продался и так далее. Блин, но, камон, у меня канал по кейсам, что мне снимать? Обзор на данную машину или что? Ну, как бы я просто не понимаю. Вы реально пишете, типа, вот, реклама, не реклама? Да, я говорю про свои про свои промики, но я здесь получился Это же уже 271 тысяч рублей, кстати, за что вам спасибо. Но я всегда говорю, не открывайте. Я не советую вам, выпадает только ютуберам, это факт. Я не призываю вас. Но если все-таки открываете, есть промик на 40. Процента. Но скрывать не буду, я с этого получаю. В общем, кому интересно, промик есть, но я не призываю. Максимально от этого себя оградите, смотрите на меня и не делайте этих ошибок. Сейчас я вам покажу самое интересное. Я просто... Не мог это не показать. Короче, я открыл после слива сразу бонусный кейс, и мне выпало пустынная гидра за 210 тысяч. Чтобы вы понимали, да, что творится на аккаунте после слива, но сегодня будет на самом деле тоже интересно. У меня 6 тысяч поинтов, а самый дорогой бонусный кейс стоит 59 этих поинтов. То есть за 10 штук мы тратим 599. Давай 3 откроем, я вангую, что сегодня будет что-то жесткое, но как минимум пустынная гидры уже выпало. Я сейчас немного сонный, потому что у меня полдесятого, я вот с собачкой сегодня напарился, неплохо. Нифига себе! А, 840. Блин, ну типа, я... М да, копиксины... Бля, я думал, это будет дороже стоить. Ну 840, ну тоже нормально. Ну но мало, на самом деле. Это... Я подрастроился даже. У нас есть 28к. Давай мы балик все-таки сделаем нулевой. но ну, я надеюсь, сейчас получится опять же скрафтить. И посмотрим, что вообще с апгрейдами. Ну, это важно. Балик нам нужен на аккаунте нулевой. Я прям все деньги 65%, огромные процента, но... А, ну, да, после слива ляма У меня нет слов, вообще нет Вообще, больше, честно говоря, форс записывать Ну, как-то, типа, не особо Желание у меня есть после того, ну, типа, лям Даже сейчас апгрейд не зашел И я как-то уже хз, честно говоря. Ну, мне, ну, да, ты типа, калаш. Бля, ну, я думал, типа, знаешь, сегодня будет что-то 3к, кстати. Я думал, будет что-то по типу вот пустынной гидры, которая дропнулась. Ну, реально, как-то даже настроение подупало. Ну, ладно, мы не ноем. Я знаю, что вы не любите, когда я начинаю плакаться. У нас 4к без нытья сегодня. Посмотрим по факту, что, ну, без депозита, да, то есть с нуля можно поднять с бонусных... Поинтов. Еще 10 ноускоп-кейсов. Так, запись надеюсь идет. Идет. Ну, ну, 6000 поинтов, пацаны. Бля, ну, типа, ну лапки. Мы, повторю, да, напомню, мы открываем самый дорогой кейс, самое дорогое, что то может выпасть, есть удар молнии, есть гидра, которая дропалась, огненный змей, ну, то есть скины тут лежат хорошие, ну, как бы, я надеялся на лучший исход, чем это, ну, происходит сейчас. Форс, админы, вам большой привет, почему вы меня не замечаете, мне просто не м мне просто непонятно, я думал, дикий лодзу дропнется, ну, тут уже 4К, бля, ну, м -ка. Ну, честно, ну хотя с другой стороны Один ска мы уже нафармили, у нас еще 3 800 поинтов. Ну то есть в теории, в теории можно что-то годное из этого получить в апгрейде, я больше не пойду, но они просто не сыпят. Может попробовать стоит в кейсах. Я думаю, что сейчас после того, как мы всю вот эту историю потратим, бонусных поинтов, у нас уже 16 тысяч рублей, сейчас еще скорее всего что-то дропнется, и мы пойдем на самый дорогой кейс, в принципе, который есть на форсе. Хочется все-таки сделать, знаешь, такой ролик с вишенкой. Блин, лишь бы ты ролик с вишенкой этот поддержал. А то я сделал, кстати, 4К, ну бля, пока ничего интересного. Я сделал прокачку а, аккаунта подписчиков, Подписчика, Трех подписчиков. Там вообще просмотров херда ни хера. И вот вы меня просили, типа, бля, человек, сделай прокачку. Так, Wildfire нахуй, сделай прокачку. Я сделал, где просмотр. Ребят, мы так не договаривались. Ну, типа, что это за история? такое. Тем временем у нас 23 тысячи и 2000 бонусных поинтов. В целом неплохо. Хотелось бы, конечно, что-то поинтереснее. Блин, но после, типа, после ляма ну, бля, окей. Хорошо, выпала пустынная гидра. Но оно, она не стоит лям. Ну, типа, 200 кусков да, окей, хорошо. И как бы ну, хочется больше все-таки. Ладно. Ноускоп. А, слушай, можно еще открыть кейсы подешевле? Хотя я не вижу в этом никакой перспективы Но тем не менее, что нет Большая пушка, зубные феи, ну зубные феи стоят по 500 рублей, ничего они не, не стоят, забудьте. 3К, бля, ладно. До 31 тысяча. хедшот Давай фастиком долбанем, потому что я, в принципе, не хотел дешевый кейса Хотя, бля, 5000 Забыли, что это дешевый кейс, он как-то поинтереснее. Но ну, он хотя столько же выдает. Ну, а разница-то какая, типа 3К. Смотри, мы сейчас откроем самый дорогой бонусный кейс. Но у нас не хватит на 9, на 7 хватит. Фастом также откроем. А хотя, бля, он... А, окей, 2к, я, я думал, типа, сейчас начал дропаться По итогу 44к Ты, то есть, тратишь лям, тебе дропают 44к Но, опять же, с апгрейдов, да, бонусные поинты не получаются Но эти поинты мы, по факту, формили реально долго Стоит отдать должное данному видеоролику Потому что, все-таки, эта история даже не о депозитах, а о времени На этот ролик, чтобы его снять, было потрачено, ну, наверное, в общем, видосов 10 Потому что бонусные поинты я, факт... Вопрос цены. Просто сейчас вопрос цены. Кто видел, тут видел, блядь. Просто вопрос цены. 59к. В общем, ну блять. Потратили-то мы 42, и не такой большой плюс. Но, опять же, это с бонусных денег. Бля, ну, хочется что-то попизже. Типа, дроп пустынные гидры реально. А, мне как-то в меня, знаешь, надежды вселил. А типа, ну, закалки, бля, ну, это помойка какая-то получается. Хотя 41к, опять же, ну, блядь. Посмотрим, что из этого ролика получится. Но все-таки с нуля мы уже нафармили сотку. Ну, скажем, реально с нуля, фактически депов-то не было, это все бонусные деньги Цель найдена дешевая, я, кстати, думал этот юз подороже, но тут вообще помойка 26к, бля, окей Давай еще вип-кейсы, там новые кейсики добавили, мы их же тоже подкрываем Ну, новые, дорогие, уже были, конечно, ролики на канале, но как бы не сыпется отсюда Но отсюда только волны выпали, гамма блядь, он стоит денег? сука. Паркит. От слова нет, блядь. Окей, есть мажор кейс, но просто дороже тут именно новых кейсов. Нет, давай мажор долбанем, почему нет? Мы, в принципе, можем 10 штук сразу. Блядь, спойлера ни одного не было. Ну, это пизда. Приплыли. Может, хоть что-то, блядь. Неонуара зимов, блядь, ну. 3К, блядь. Ну, сейчас, знаешь, наступает время своеобразного тильта, блядь. Ну, типа... Я слил лям, как бы. Хуй... Ну просто ожидал. Блин, я ожидал от этого ролика больше, чем просто муравей, блять. Если мы пизданем перчатки, сколько у нас? 40 тысяч. Ну давай, ну бля, лям, нахуй. Ну что за хуйня? Почему? Почему, блять, оно так дропает? В целом это нормально и неплохо. Ну, блять, ну реально, я рассчитывал на большее. 25к, пиздец. Потратили мы, блять, ну, 40к, окей. Или 35 ли, блять. Вообще нихуя не дропает, просто смотри. Блять, мем какой Я, я не понимаю Эта хуйни, Ну реально Ну типа, админы Всем доброе утро Ну как бы Я ролик пизданул на канал Ёбнутый Ну просто блять, а где? А где то, что Что вот живая изгородь Хотя бы По итогу Жопа-то не так сильно горит На самом деле Ну депов именно В этом видосе не было Ну в том было, блять, Ну это Мне интересно Сейчас знаешь Давай-ка мы ебанем Три Фастом мажор кейса Ебанем контракт Ладно Неплохо, кстати 25к Я сейчас хочу сделать, возможно, блять, необдуманную вещь Странно, почему полигон такие дешевые Ну, типа, 25к, ну, блять Ладно, хуй с ним Нихуя тебе временем вообще не выпадает, блять Ладно, понятно, блять Ребят, давайте хоть на одном ролике наберем 20к просмотров, пожалуйста Гидру нет, нахуй, гидру я не долбоеб Давно не было, блять, ну, выше 20к просмотров на кейсах, именно на сайтах Ясно, блять? Сука да пиздец. И депы большие. Ну, то есть депы, депы не маленькие. Ролики, блять, реально выходят дорогущие. Что за хуйня, пацаны? Поддержите лукусом, бля, реально. Где? Где этот актив, блять, который был? Бойцы? Бойцы уже выросли. У бойцов уже свои семьи, насколько я понимаю. Ну, вот, а человеку тем временем дропается, блять, саны ультрафиолет. Ну, заебись. 13к остается... По итогу, блядь, ну хуйня какая-то. Я ставлю балик хоть какой-то, чтобы... Ну, может, админы меня заметят, и деп на следующий видос не придется делать. Ну, потому что вот сейчас происходит какой-то пиздец. Скиньте им этот ролик рули в группу. Во-первых, чтобы они хоть что-то сделали шансами на моем аккаунте. А во-вторых, все-таки... Все-таки хуйня падает. А во-вторых, все-таки, чтобы уже наконец-то мой кейс запилили. На топ-скине даже есть, здесь нет. Что за нахуй? Это, блядь, форс. Что за объебалово? Где деньги, блядь, обманутых вкладчиков? Ну, в прошлом ролике жопа, блядь, загорелась реально. Если вы его не видели, посмотрите. Оно того вот стоит. Ну, я думаю, что, знаешь, мы сейчас как сделаем. На все деньги ебанем мажор кейсов и, в принципе, оставим балик, потому что, ну, я не вижу, что сегодня что-то дропается. Может, меня заметят, и все-таки подрубят шансы, но то, что происходит сейчас, реально просто, блядь, жопа. Убийство, не он варит. Ну, не нахуй, я не хочу сегодня открывать. По факту, максимальное, что сегодня с нуля, с бублика, блядь, получалось сделать. 50-60 там где-то 55, по-моему, было. Но это с бонусных поинтов и с тем учетом, что я в лям. Вот такой получился ролик, ребят. Ну, надеюсь, админ заметят, что все-таки надо шансами что-то сделать, ибо какая хуйня происходит все. С вами был человек. Напомню, кстати, что очень много халявы в прикрепе. Поддержи ролик лайком, комментом и пальцем в мой анал. Всем спасибо, всем пока. Это был я и вот такой вот замечательный ПЭС. А, да, я кайфую с этой стороны. Реально, антуражник. В общем, всем спасибо. Спасибо за поддержку. Особенно на предыдущем ролике было, ну, я вам скажу, от души очень приятно. Ждите нового видоса. Надеюсь, с этой суммы уже получится сделать что-то крутое. Будет вторая часть, блять, с нуля до миллиарда нахуй. Ну, хотя бы 500 тысяч этого получить. Ну, половину отбить. Всем пока.